Эй, откройте, пожалуйста, я вас не трону. Эй, ну пожалуйста, откройте, холодно же. Слушай, Серьёзно, ну ты как ты думаешь, смехом? это пожалуйста. человек или это хрень? Давай Народ, засыпем его вопросами как в детском саду. Чего-чего, ну, ну, ты хочешь холод. поговорить с человеком или с монстром? Ну, ну посмотрим. Эй! Заодно ну и проверим, дотройте, давай. холодно же. Стой, вот он сейчас просится сюда, но... Чёп Чувак. Mm. Ты реально хочешь с ним поговорить? Ну да, чувак. Ну это безумно тупая идея. Пошли, пойдём, пойдём, окей. Ну давай тогда и я спрошу, потому что ты спросишь, что у него такое. Она сюда свалит. Ну давай, давай. Так, чё бы сказать тебе-то. Эй, ты ещё там? Да, я здесь. Чё ты тут стоишь-то, а, под дверями, чувак? Ты знаешь, что за хрень тут ходит? А? Да, конечно знаю. Ну, реально, народ, ну не смешно же. Да, и... что ты делаешь? Я... Вообще, ты кто? Я человек, а что? В смысле, ну, как ты можешь доказать, что ты человек и тому подобное, чтобы мы тебя открыли? А то, мало ли, ну... Ну, открой мне и узнай. Нет, так не пойдет. В смысле, откроешь, откроешь. Нет, не, не откроем. Чего его спросить? Давай, как его имя? Давай. Как тебя звать-то, а? Э -э, Морис. Хм, Морис, значит, да? Ага. Морис, понятно? Сигареты такие есть, Филипп Морис. <laughs> да Тихо, без фана, давай, чувак, я не знаю, кто это. Морис, слушай! А, давай ты ответишь на парочку вопросов. Нет, пусти а, уже. Не, нет, давай ты ответишь на них, потому что без вопросов я тебя не пущу сюда. Окей, первый вопрос. Давай, дважды два. Два на два. Два на два... Стой, Джей, дай-ка я четыре. саму вопрос задам. Это будет давай. Четыре. Ты любишь солнышко или луну? Aa.. Солнышко. Окей, давай следующий вопрос. В жопу раз или вилкой в глаз? Uh! Твою мать, тихо! Чувак, это не человек. Твою мать. я не хотел так шутить. Надо, надо как-нибудь, стой, подожди, как он? Кажется, у него бомбанул, чувак. Чувак, давай, давай придумаем, надо забарикадировать дверь, он сейчас дверь выломает. Че сделал-то сейчас? Сейчас я найду. Погоди. Кевин, погоди. Чего подпереть? Чего? подпереть. Ты что там, сдерживаешь, что ли? Кевин. Готово. Ты Ой. где нашел это? Вот тут в углу стоял, я просто передвинул. Черт. Ты <с молодец, <с Кевин. Чувак, ты молодец, е-мое. Я знаю. Блин, он свечи ломит. Не агри его! Чувак, он же окно может разбить. А, точно, где, подожди. Блин, ну Стоп. Чувак, смотри, смотри, смотри. Кукушка вылезла. А А чё она... Она ж до этого не была такая, не? Я не помню, я не смотрел на часы. Насрать. Короче, он понял, что у него сейчас ничего не выйдет. Нет, ну ты... Ты понимаешь? Знаешь, э, блять, я. пукани бомбита, сеньорит-то Кирин, это нихера не смешно, но, блять, это смешно. Я знаю. Ты чё монстров троллишь, дебил? <свят> ну так получилось, блять. Бля, чувак, нет. Я, блин, я все-таки рад, что ты хотя бы здесь. Потому что один я здесь, я бы, блядь, уже застрелился из этой винтовки. ничего. все-таки хорошо, <свят> что я тут не один, бля. Знаешь, какой ответ должен быть? Ну, короче, ну, либо, короче, первый ответ в тюрьме нету вилок, а второй ответ Ну, ну, он бы не ответил, но, короче, вот если бы ты мне задал вопрос, я бы тебе сказал, что-то я не вижу, что у тебя один глаз. Понял? Вот. Блин. Черт, он бесится все еще. Я как думаешь, да. он сейчас нас слышит, но ну, мы еще хоть потом разговариваем. Не знаю, не знаю. Блин, на самом деле, чувак, что-то страх немножечко даже отошел, знаешь, но все равно да как-то. Ну, он не страшный. Чувак, нет, я тебе скажу, ты их в лицо не видел, они. Они жесть какие страшные. Да? Не, может, я только одного видел, но, блин. Чувак, они разумные, понимаешь? Они дверь могут, если она будет не закрыта, я думаю, они открыть ее смогут, а не выломать. Короче. Короче, что будем делать? Я думаю, нужно подождать до утра и потом идти к фуникулеру. Да. Ладно. А -а ты теперь всегда будешь троллить их, если они будут нападать? Ну, я не знаю, как получится. Не, ну знаешь, если за мной такая херня будет бежать, там будет недолго. Да. Просто я просто дети себя в безопасности чувствую и могу их немножко потроллить. Блин, ну если... Diving. Этот чилик сказал, что если мы будем стоять на месте и ничего не трогать, то ничего не случится. Хорошо, давай -то тогда подождем до утра и да, отправимся. Я, я согласен. Я Вроде он пока утих, Covid, да. но... Ладно, я, я вот тут облокочусь об эту Хорошо, вот, так вот. А я вот привык спать-то, где Так там кровать есть. Не-не-не, я вот тут -вот, вот на, -на комоде. Окей, ты поспи, а я... Ты чё, планку держишь? Убери ноги с окна, с подоконника. Хорошо, Кевин, я буду тогда на стрме стоять. Давай, спокойно. Бля, коробки упали, сука. Ай, блядь, дьбой, Ай. Ай, коробки, сука, упали. Кевин, а, Кевин, богин. ты что делаешь? Я коробки двигаю, они как на меня хуяк упадут. Ой, не, ну это жёстко. Я такой двигаю, двигаю, понимаешь, они такие хуяк и падают. Все, успокой свой, ладно. Бля, больно. Чё в этих коробках, сука? Чувак, ты не представляешь, как я вскочил. Так можно инсульт заработать себе. Ты это знаешь, когда нибудь инсульт был, когда на меня коробка упала? Нет, пашки. чувак, у тебя максимум было бы сотрясение мозга. А ну если он есть? Да а у тебя и... вообще мозга нет, тебе не грозит, пошли. Пошли. Ах, твою мать, я твоих коробок проснулся за секунду, я прям бодрый, ты как огурчик, ты хай. Ты -дым, ты -дым, ты -дым. Так, стоп. Стоп! Кевин, okay, смотри. Че они так любят крыши то ломать, в мрази? Бобы строители какие-то, слушай. Ладно, сегодня отличное утро. И... А, что говорил этот чувак? Надо идти на север. Угу. Как так. я понял, помню, то твой телефон показывал вот в ту сторону, на север. А еще мы сейчас это проверим вот так. Так, солнце слева. Это справа, ага. И вот так смотрим. Все, север, правильно. Ну что, пошли в ту сторону? Да, пошли. Потому что я думаю... Если сейчас уже вот видишь, считай рассвет почти, да? Я думаю, сейчас часов 8 примерно. Ну, я думаю, часов 6-7. Утро? Да. М -м ну, типа зимой быстрее время идет, так что думаю. Ага. Ну да, примерно 6-7, окей. Тогда Пошли... нельзя терять ни минуты, я потому что не знаю, сколько идти, но давай пойдем. Давай. И вообще, ну, ты ночью давай. спал, нет? Да. И что? Как там? Ну, когда ушел ты, ушла эта хрень. Потому а -а -а, что... Я не знаю, я уснул. Чувак, потому что, ладно, я помню, как ты его затроллил. Я думаю, это будет таким локальным и масиком у нас. Но все равно нам никто не поверит, что на нас эти хрень нападали. Так что... Ну да. Какой нормальный человек скажет монстру в жопу раз или в е ⁇ Ну, ты не нормальный человек, ты это я знаю. Короче, пошли, давай. Ну вот, и потом, короче, вот так вот произошла эта история. Ну, а -а -а -а -а -а. Кевин, хорошие конфеты жрать. Ну, да, мы зашли в вот этот какой-то, ну, это не магазин, какой-то был. Дом. Стоп. Ты в том доме взял конфетки? Да. А -а -а. Окей, ладно. Так вот. Э -э а, ну я ее а -а -а -а. рассказал уже тебе этой истории. Ну, что а -а -а -а -а. скажешь? Конфеты вкусно. Понятно. Ну хорошо, mm -hmm. раска. Конфеты mm -hmm. вкусные. Um... <свеч> Чувак, это что <чё> такое? Кровь. <свеч> Не, ну это понятно, что кровь, но как бы что тут делает кровь? Тут но же лес. -то Да и вообще большой. мы весь день потратили на это. Нету этого дома ни хрена. Тут у нас на на Кевин. Смотри. Mm -hmm. Чёрт, кровь. Ещё кровь. Uh, Смотри. Черт, кровь. Еще кровь. Смотри. Камера. It's Стоп, то есть тут, тут есть этот щелик, может быть, не знаю, может он снимки какие-то делать. Меня знаешь какое есть предположение, Кевин, что, uh -huh. наверное, он какой-то труп, ну либо олени, либо еще кого-то сюда привязал а эта хрень сожрала его наверное и он делает снимки наверное не, не знаю как думаешь по моему прикольная такая теория может пошли дальше давай мне пошли. кажется мы уже близко рассмотри о, смотри. о. хоть и заснежено все ну черт ну что мы пришли там свет кажется загореть нет ну-ка <свят> Ну и че мы разлеглись пошли давай а, с тобой какую-то кочку споткнулся что, что такое ну, снег стало? а я потому что пошли. снег в глаза начал. пошли а, пошли пошли не что-то что я вот тебе это говорю это? кевин ты что не замечаешь что такое синий какой-то стало? не знаю может лунная я зрение я зрение плохое. я ничего не вижу Чего у тебя со зрением настрение ну, зрение плохое чё. Okay, Окей, Кирк, ок, давай дом, аккуратно. Да. Сначала осмотрим дом со всех сторон, а потом только в него зайдем. Раз там свет... То погоди, погоди, погоди, погоди. Там, скорее всего, есть люди. Ну, или эти хрени, они же умные? Ну что? Давай... Я вижу елочку, прикинь? <с> да я тоже... Елочка. Вижу. Я вижу. Стоп. пойдем, зайдем быстрее, а... там елочка. Погоди, нет, Кевин. Чего? Ну, елочка, елочка, пошли с другой стороны -то. Или стой, да ладно, какая разница? Пошли это что такое? Ну, я так понимаю, это фунукулер? Фу фуникулер, Кевин. Фуникулер. Ну, фунукулер. -фу да, ладно. Кевин, это фуникулер. Это. Ничего себе. Черт. Ладно, давай сначала в дом, потому что. Ну, как-то холодновато становится уже ближе к вечеру. Потому что мы весь день убили, да еще ты этих конфет набрал. Вкусно они так-то были. Смотри, чтобы потом на живот не жаловался. Стоп, стоп, ты что творишь? сначала постучаться. Все, заходи сюда тогда. Холодно же. Все, открываем. Давай, на счет три открываем. Мало ли там какая-то хрень есть. И погоди, дай лучше винтовку достану. Сейчас. Вот она. Раз, два, три. три. Ну, блин. Чего? чего? Чего? Чего да, там... это? Да я думал, это паук. Ой. Кевин боится паучков, да? Ничего я не боюсь, просто это неожиданно. Ну дядю, ну да, конечно. Ничего я не боюсь, че пристал. Черт, Кевин, смотри. Ничего, Тут камин горит. Ой, да такой огромный домин. Чувак, это походу это лыжная база Blackwood Pines. Ну, походу, Кажись да. мы вообще у горы, слышишь? Блин, мне тут нравится, я, блин, я хочу здесь остаться, но черт, нам нужно на фуникулер. Ладно, давай тут а. у меня план такой, давай погреемся, посидим здесь немножечко, поизучаем и потом пойдем на фуникулер. Давай. Если он вообще работает. Смотри, Кевин, тут прям Ау. столько всего тут. Смотри, тут всякие телевизоры, ретро вещи. Прикольно, да, ну я фон вижу. Фонарик. Да. Мне нравится, слушай. Это круто. Тут ну, смотри, тут какая-то еще мишень. Так, фонарик. Бумаги себе. Сяд... О! Ну-ка, пожалуйста, работай. О, отлично! Слушай, вот, блин, сейчас бы выпить что-нибудь. Mm. Чего у них тут ничего нету, а? Никен, если ты выпьешь, ты теперь не будешь таким же. О! Кем... Смотри! Чего? Да я, я же пять лет боксом занимался. Кому ты врёшь, Кевин? Ты говорил, что ты занимался, на самом деле ты и сидел жрал бутеры дома. Да не, правда. Ты свой жирок давай я сейчас втащу, давай. втащу сейчас. Давай, давай. Готов? Угу, давай. даже с разбега. С разбега никто не бьёт. Ну ладно, давай. А я бью. Ай, сука. У тебя, кажись шея вывернута. Ну-ка да я тебе ее обратно так. Спасибо. Чего ты хрустишься? Я просто вот запнулся паучка. Ага, да. Нет, Кейн, ты бить не умеешь, да и тем более, ты чуть шею с ней не слав. О, давай я тебя Давай. Если. Хоть к пока я улыбаюсь. Тут пленки нету, черта. Да. да. Ты вообще О, смотри, какой ретро-фотопара. книга. Где? Тут, тут опять написано, давай я почитай, или ты будешь читать. Как ну давай ты почитай. Я пока посмотрю. В этом уже. доме вас не тронут. Вы О. можете подняться ко мне на фуникулере, инструкция и прочее уже есть там. Так по где, лампа? пока включу? Так давай. Или а ты тянулся, твою мать. О, чувак, мне тут очень нравится, смотри, тут все есть. Тут. Если. Даже этот. Ч... Поймать, нет, Кевин. Нет, нет, нет, нет. <связываю> ой, ой, ой, ой, ой, ой. Чувак, это не наши. Это брать. Ну, не надо. Ну. Я забираю все. Только не говори, что ты все за. Я буду пить. Я буду птить, у меня сразу настроение появилось. Уи! Давай покатаем, покатай меня, покатай, смотри, я вот на это. Покатай меня. Нет. Чувак, давай осмотрим тут все. Блин. О, смотри, тут меч есть. Хм. О -о -о. Прям средневековый. И Еще рыба, Ш смотри. Это же говорящая рыба. <свист> Ну-ка нажми на нее. Там где-то кнопочка должна быть, она должна говорить. Ага, вот. <свист> ты че, убом нажал? Ну да. Ну-ка, давай еще раз. Ну-ка. Я ломаю. Жестко. Ты понимаешь, что она говорит? Я не понимаю. Да потому что ты тупой, там все понятно. Короче, Кевин, смотри. Мы все посмотрели, окей. Да. Я люблю ретро штучки. Я могу еще позалипать где-то минут пять на вот телевизор, и вот еще такой телефон, кстати, который был. Да. И стоп. М -м. Рация при тебе. Да, что хотел ты. Ну, попробуй, не знаю, раз тут фуникулёр и прочая фигня, ты можешь по подбирать там частоты, может быть ответят ну кто -то. Там есть быстрая промотка частот, ну, Да, кнопки. я видел, видел, видел, видел. Окей, давай попробуй. Алло, алло, алло, раз, раз, раз, чё-чё-чё-чё-чё, не, не не Никто не берет, никто не отвечает. Пошли на фуникулер. Или окей. переночуем здесь, что ли? Нет, нужно идти, пойдем Давай попробуем, потому что мы весь день убили на это И... Сейчас Так, все Я почти полностью на стол залез Так, окей, давай весь свет выключим Попробуем пойти на фуникулер этот так, Пошли выключим. на фуникулер Я надеюсь, времени еще ну, да, времени. не есть, ночь Как бы еще Вечер, но эта хрень, по-моему, не появляется В такое время суток на фуникулер, на фоникур, на фоникулер. Блин, тут все так. Смотри, тут такой туман от этого снега, что не видно даже, как гора там начинается. Да... Такое ощущение, что ее просто обрезало по плавину. я открываю, что ли? Ну конечно. Тут по-любому все открыто, ну конечно. Так, давай-ка я свет включу. Фонарик. Темно. Давай посмотрим, что здесь есть. Ну... Там... О, свечка! Есть? Зажги, зажги свечку, чтобы не тратить. А то фонарик. У тебя с собой зажигалка, что ты курильщик тупой. Смотри, а это да, что, динамит? Смотри. Что? Включение генератора. Опа! Генератор. Это, ну, по ну, походу, от него и будет работать фуникуляр. Немножко. Вни. вни. вниз вкал, вверх выкал. Ну-ка, отойди. Вот это Давай. что ли? Ну-ка. Да. О! о, -о, -о. Чувак, работает. оно работает! Круто. Фу, Давай тогда выключим. Блин. Я, я рукой тушу. Ты что, не знал? Что ты дуновением ветра ты тушишь. Давай, пошли наверх. Стой, стой. Куда? Куда? Наверх? Наверх, да. Чего? Вау. ты Посмотри. Круто. Мне... Блин, красиво. Нет, нет. Тут, конечно, все такое каменное, но... Блин, это красиво. Да. Да чёрт. Стоп, а вот, вот сюда приезжает? Фуникулер, да? Я никогда здесь дома. не стоял, как бы на такой платформе. Ну, блин, там прям, знаешь, как будто как будто она обрезана, прям гора из-за тумана, ни хрена не видно. Но я уверен, да. что Блэквуд Пайнс, она, блин, большая гора. Так, давай посмотрим, а как вообще эту хрень запустить-то? Погоди, фонарь включу. А, погоди, погоди. Включение... Ваги. Что? Давай, не вижу. Ставь к... так, включение фуникулера. Вставь ключ и поверни. А, ключ. Так, стоп, стоп, стоп. Блин, чего тут нет клю... А, ключ у тебя же. Ключ у меня вот. Окей, okay, давай. Да? Ставь, поверни тогда. Окей, okay, давай. Так, а куда? А вот. Окей. Okay. Так, так, теперь нажать, нажать на, на зеленую, зеленую кнопку. кнопку. Давай. Давай, нажал. Да. Нажал. Подтянуть рычаг вниз. Так, вот Ой, этот. Тяни. Да. Окей, okay, не, я примерно знаю, как работает фуникулер. Он сейчас по идее должен поехать, да? Наверное, не знаю. Ждать приездов фуникулера, чтобы Ждём. отправиться, нажать на стрелку вверх внутри. А, кстати, я что-то ну, уже слышу, идём. знаешь? Я что-то не вижу, чтоб он ехал. Стоим, подождем. Ну давай. Потому что если нас на ЕЕ, то ну, это будет не очень круто. Ну да. А если он с собой привезет еще какую-нибудь тварь, то ну, это вообще будет не очень круто. Ну давай послушаем. как в хоррорах, знаешь, приезжает такой фуникулер, а там бам да. какой-то монстр. Это в лифтах обычно. Стоп, ну не, генератор мы включили, всякую такую мы тоже включили. Ну, я надеюсь, что сейчас приедет. Фу... Ты где, Кевин? Я здесь, здесь, здесь, на улице. Ладно, давай тогда ждать фуникулер. Давай. О, смотри! Вот фуникулер едет, отлично. Да, как Вы думаешь, он не отвалится? Ага, лучше об этом не думать. Эээ, пошли тогда, что ли? Ты готов вообще туда идти, а? А то, ну, что, ты сказал тебе, может упасть, такое? Да я пошутил, ты чё. Пошли давай. Готов? <ämä> готов. Так, давай жми кнопку, ага, блин, блин что эти звуки мне вообще ни хрена не нравятся деле нормально тут да стою вообще согласен тут даже очень